А я докурю. Давай. Все легкие одни В двух Алло. стаканах самогона растворилась грусть-тоска. Я с утра послал с балкона всех прохожих с высока. На работу не поехал. Хули я не видел там. Я шатаюсь по проспекту. И валяюсь по кустам, все вместе, просто я живу вот так. И пусть твердят, что я синяк, мне на это наплевать. Мне просто нравится бухать. День проходит, вечер ближе, Я иду к семье домой, Нихуя уже не вижу, Я остывший, я бухой, Я к кровати подползаю И ложусь скорее спать, Чтобы завтра встать пораньше И опять начать бухать. Все вместе! Три, четыре! Просто я живу вот так. И пусть вернят, что я синяк. Мне на это наплевать. Мне просто нравится бухать.